Всем привет, с вами Фокс, и сегодня у меня на обзоре М4 Mod БЛОК 2 от компании LCT. Боевой прототип данной винтовки имеет свои корни от винтовки М16. Submod Блок 2 используется такими подразделениями, как зеленые береты, селы, морсок, а также другими подразделениями US-соком, как с 14, так и с 10-дюймовым стволом. Глосотей славится своими стальными калашами, но вот темки у них получились не самые лучшие. Кое-где на бодике видно следы от литья, полное отсутствие маркировок, но это даже лучше, чем неправильные маркировки. Очень мало стальных деталей, это пины, винты, зацеп на рукоять извода затвора и защитная шторка окна экстракции гильз. Также с коробки был установлен стальной ДТК. Приклад держится на длинном винте, который вкручивается в направляйку в гербоксе. Это проще в разборке, не нужен специнструмент, но не так антуражно. В базе проводка была выведена в цевье, но после переборки вывела ее в приклад. Внутри стоит стандартный гирбок второй версии и Hop-up М-серии. Данная винтовка выдает 125 метров в секунду и стреляет на 50 метров, благодаря тонкому стволику в базе. С коробки в стоке идет с пластиковым цавьем и в ручкой переноски. Купила я данную винтовку, так как раньше моделировала зеленых беретов, но и сейчас она мне просто нравится. Играю с ней в основном в CQB без глушителя и на средних дистанциях до 50 метров. На данную винтовку я установила цевьё от неизвестного производителя Daniel Defense, 12 дюймов в цвете VDE. Вообще это такой темно-темно-коричневый цвет, но на данном цвете он скорее всего бронзовый. Далее у нас идет глушитель, это у меня Surefire соком 556, пекло пятый, кнопку от него я прикрепила на рукояти такими резинками, которые у меня продублированы на основной рукояти для лучшего хвата. А, прицел у меня стоит EOT 553 Хочу заменить его на XPS с магнифайером Прицельный у меня стоят Flip Up целик 600 метровка. Приклад я использую Crane Stock Рукоять я меняю, когда ставлю Tango Down QD, когда Nights Armament а, Внутри у меня полный сток, пока работает, менять ничего не хочу Да и более сильный выхлоп мне не нужен также по слухам к выходу готовится супмод блок 3 с цевьем Гайзли МК-16 и ручкой затвора от Гайзли в цвете Desert Dirt Color. По фото, как по мне, очень круто выглядит. Давайте теперь подведем итоги. М4 от LST получилось не самого лучшего качества, но если у вас не так много денег, то можно сделать из нее что-то стоящее. Плюсом я бы хотела отнести вес данной винтовки и тонкий стволик в базе. А к минусам качество исполнения бодика, ну и не очень качественную покраску. На этом у меня все. Если у вас остались какие-либо вопросы, то задавайте их в комментарии. Всем пока.